Это видео будет полезно для тех, кто пока не может сразу сказать или написать на английском. Если тебе нужно сначала подумать или написать на русском, а потом перевести это на английский, то это видео прям для тебя. И даже не просто видео, это упражнение, практика. Нет, я тоже люблю образовательные видео на ютюбе, в первую очередь, за комфорт. Находишь нужный видос, устраиваешься поудобнее в любимом кресле, открываешь пивко, достаешь картошечку, сосисочки и просто позволяешь этим смешным человечкам с экрана, весело, не скучно, но без воды рассказывать тебе всякие умные штуки и образовываешься. Но сегодняшнее видео, оно все-таки вот знаете для этих странных, немного сумасшедших людей, которым этого почему-то мало, которым надо вот это вот все практика, что-то делать активно, напрягаться, думать. Если вам нужна практика, будет вам сегодня практика. Вам понадобится бумага, ручка и минут 30-40 свободного времени. У нас будет три текста на русском, которые изначально были на английском, но я перевел их на русский. И ваша задача, как вы уже, наверное, догадались, воссоздать то, как они звучали на английском. Проще говоря, типа перевести с русского на английский, но есть нюансы, и мы их сегодня разберем. Три текста. Каждый текст — это новый уровень понимания того, почему иногда наши представления о том, как это будет по-английски, оказываются очень далеко от того, как это на самом деле будет по-английски. Я называю это упражнение на вынос мозга. Пожалуйста, если вы не собираетесь делать это упражнение, то, то есть прям вот сейчас писать, нет у вас времени, там бумаги под рукой ручки или времени, хотя у всех оно сейчас есть, пожалуйста, не смотрите это видео дальше, Дождитесь, когда у вас будет бумага, ручка и время, и вот тогда его смотрите, потому что иначе вы сейчас все себе проспойлерите, и толку от него уже типа не будет особо. Если все время есть, все есть, смотрим дальше, и вот вам первый текст. Джеку хотелось есть. Он зашел на кухню, достал яйца, взял масло, поставил сковородку на плиту. Затем он включил огонь, налил масло в сковородку, разбил яйца в миску. Перемешал яйца. Затем он выложил их на горячую сковородку. Они готовились две минуты. Потом Джек выложил яйца на тарелку. Поставил тарелку на стол в столовой. Джеку нравилось смотреть на яйца. На белой тарелке они смотрелись красиво. Он сел на большой деревянный стул. Подумал о предстоящем дне. Потом он съел яйца ложкой. Они были вкусные. Перевели? Хорошо. Я согласен, что первый текст звучит немного странно и упорно, так как, в общем-то, и все тексты для начинающих, они вот все такие, как будто с тобой разговаривает кофеварка. Джеку хотелось есть. Он зашел на кухню, достал яйца. Пишите в комментариях, что у вас получилось на английском, а вот как это было в оригинале. Jack was hungry. He walked to the kitchen. He got out some eggs. He, took out some oil. He Next he turned on the heat. He poured the oil into the skillet. He cracked the eggs into a bowl. He stirred the eggs. Then he poured them into the hot skillet. They cooked for two minutes. Next, Jack put the eggs on a plate. He placed the plate on the dining room table. Jack loved looking at his eggs. They looked pretty on the white plate. He sat down on a large wooden chair. He thought about the day ahead. Да, я специально убрал в русском тексте подлежащее. Если бы я хотел облегчить вам жизнь, то было бы он взял яйца, он зашел на кухню и так далее. Просто в русском подлежащее часто выкидывают и звучит нормально. Еще раз. В русском языке подлежащее часто выкидывают и звучит нормально. Когда ты еще не владеешь английским и начинаешь переводить с русского вот такие фразы, которые для нас звучат нормально, которые естественны с точки зрения нашей грамматики, на английском они звучат неестественно, потому что английский язык работает не так, у них грамматика другая. Например, «там всегда должно быть подлежащее». Да, я знаю, что не всегда, но если ты еще пока не чувствуешь, где его можно легально выкинуть, чтобы звучало естественно, а где так сделать нельзя, блин, на всякий пожарный ставь везде подлежащий. Это первый уровень понимания того, как это или что-то будет по-английски. Самый простой уровень, грамматический, для того, чтобы твоя мысль Звучало по-английски естественно, тебе нужно знать, как построить ее с точки зрения естественной для английского грамматики. Это очень важно, но это реально только первый, самый простой и даже примитивный уровень. Важная подсказка для следующего текста, для следующего уровня – слово «естественно». Я, как вы уже, наверное, заметили, старался каждый текст перевести на русский не так, чтобы вам было проще перевести его обратно, а так, чтобы он звучал максимально естественно на русском. Вам же нужно делать так, чтобы текст звучал максимально естественно на английском. Во-первых, используя естественную, правильную для английского языка грамматику, а во-вторых, посмотрим дальше следующий текст. У меня работа далеко от дома, почти в 50 милях. Приходится каждое утро рано вставать. Никогда толком нет времени спокойно позавтракать. Ровно в 6 утра сажусь в машину и отправляюсь в дальний путь. Обычно мне больше нравится ехать по трассе, чем через город. Хотя в утренний час пик это не особо приятно. Плотное движение малость раздражает. Поэтому в машине всегда слушаю любимый диск с классической музыкой. Последнее время, думаю, попробовать ездить на работу поездом, а не на машине. Так можно было бы и музыку слушать в наушниках, и даже книгу параллельно читать. Опять же, пишите, что получилось у вас на английском, вот что было в оригинале. job and start the long drive. I usually like driving on the highway more than in the city. During the morning rush hour, though, it's not very enjoyable. The heavy traffic is a little bit annoying. So I always listen to my favorite classical music CD in the car. Lately, I've been thinking about trying to take the train to work instead of driving. That way, I could still listen to my music with headphones and even read a book at the same time. В Ангую многие написали I never have time for breakfast, так? И в этом нет ничего страшного, потому что I never have time или I have no time это правильно и безупречно и естественно с точки зрения английской грамматики. Но в английском о привычных нам вещах часто говорят не так, как мы говорим о них в русском. С одной стороны, это обороты, которых в русском нет, типа there is, there С другой стороны, это фразы, которых в русском нет или которые звучат не так. Взять поезд на работу, take the train to work, или долгая езда, long drive, или тяжелое движение, heavy traffic, и так далее. Второй уровень понимания того, как это на самом деле будет на английском, более сложный, лексический. Чтобы твоя мысль на английском звучала естественно, тебе нужно знать, в каких выражениях на английском говорят о привычных нам вещах. Это реально сложнее, чем выучить какое-то довольно ограниченное количество грамматических правил. Как это сделать? Вон человек тянет руку и говорит, что нужно учить идиомы, сленг и выражение. Ну да, но блин, это тупое механическое занятие, которое лично мне не нравится и намертво отбивает у меня всякое желание что-то учить. Кроме того, можно попасть в деликатную ситуацию, когда ты такой «я выучил много идиомы, сленга, щая а как все это?» И говоришь что-то типа «мне бабушка вчера сказала надвое, что ж ты фрайер сдал назад, а надо было не вешать нос на квинту». Чтобы звучать на английском естественно и говорить о привычных им вещах так, как они об этом реально говорят, нужно, по-моему, тренировать насмотренность и наслышанность, а не просто тупо учить сленг и выражение. Нужно как губка впитывать чужой язык и как из губки в определенный момент он из тебя польется. Теперь самое жесткое. Третий текст, он реально адовый. Готовы? В интернете часто может возникнуть ощущение, что подслушиваешь кривожопые молодежные дебаты, к которым никто нормально не подготовился и перед которыми все закинулись армейскими амфетаминами. Жесть! Одним из немногих элементов современной жизни, еще более беспощадно неприятных, чем и бои онлайн, является рекламный тренд, иногда называемый бренд Twitter, когда корпорации делают упорно на шаловливый, ироничный, но как бы на серьезных щахтон, чтобы показать, что они в теме и свои в доску. Пример. Твит от Netflix «Привет, я пьян». Споры в соцсетях и цифровой маркетинг – это уже и по отдельности язвы на теле общества. Совместно они должны быть просто адом. Это фрагмент статьи реальной из журнала Wired. И если вам от этого станет легче, это реально сложно. Я очень долго пытался перевести это на русский. Если вам поможет эта маленькая подсказочка, вместо слова кривожопы можно сказать халтурный, но вряд ли реально это кому-то поможет. Если вы смогли хоть как-то это перевести, вы космический умница, просто молодец и красавец. Хотите узнать, что было в оригинале? Хотите, да? Looking at the internet can often feel like keeps dropping on a slapdash youth debate contest, where nobody did the assigned reading and everybody took military-grade amphetamines before participating. It's brutal. One of the only elements of modern life even more relentlessly unpleasant than online sparring is the advertising trend, sometimes called brand Twitter, where corporations lean on winking tongue-in-cheek voices to convey hipness and relatability. Example, Netflix tweeting, hello, I'm drunk. Social media arguments and digital marketing are bad enough as separate blights upon society. Together, they should be helped. Дима, кривожопый, это твой перевод, ты все извратил, просто как я должен был догадаться, что было в оригинале? Никак. То есть, никак. Совсем. Упражнение на вынос мозга. Третий уровень понимания того, как это на самом деле звучит на английском – переводческий. Чтобы твоя мысль, естественно, звучала на английском – Забей хрен на то, как она звучит на русском. серьезно. Во-первых, с вероятностью, примерно 99% ты не переводчик, и тебе вообще не надо уметь переводить ни с русского на английский, ни обратно. Во-вторых, если у тебя в голове уже есть какое-то русское предложение, ты уже как бы заперт в этом русском предложении и не сможешь из него выбраться. Окей, ты его там как-то переведешь, даже с правильной грамматикой, но у него все равно отовсюду будут торчать кости изначального русского предложения и в грамматике, и в лексике, и в порядке фраз, и еще в чем-то. И оно будет звучать по-английски неестественно. Кстати, если ты начинающий переводчик, это тоже полезно помнить, потому что при переводе с английского на русский это работает точно так же. Я понимаю, что это очень по-русски звучит «обладать шеей двойной длины». Не спрашивай себя о том, как это правильно перевести с русского. Спроси себя лучше вот о чем, как это звучит на английском. И если ответ на этот вопрос «я не знаю», это офигенный ответ, потому что если ты ответил «я не знаю», ты начинаешь интересоваться, ты начинаешь искать, ты начинаешь реально вслушиваться в то, что и как говорят носители языка. Вместо того, чтобы, ну, там, как-то это перевести, и, типа, лишь бы в грамматике не накосячить, и все на этом успокоиться. Наши представления о том, как что-то будет на английском, бывают очень далеки от того, как это на самом деле будет на английском. И если после этого упражнения ты реально остро ощутил вот это чувство, то с упражнением ты справился, молодец. И если ты чувствуешь, что Дима вынес тебе мозг, Дима, в принципе, тоже со своей задачей справился.